Всем привет, с вами Фисерк. Я столкнулся с одной такой вот непростой проблемкой. Проблема заключается вот в чем: у меня есть в стиме, как и у всех инвентарь, где завалялось очень много различных кейсиков. К примеру, это темные кейсы. Я бы хотел их продать, разумеется, чтобы высвободить место. И тут такая проблема, как продать все эти темные кейсы, потому что у меня их на 3-4, а может быть даже на 5 страниц, вы понимаете сколько, больше 100. Я могу продавать их только по одному, представляете да, сколько это времени займет. То есть выбираем, ставим цену, там рубль, не знаю, 20 пускай будет, окей, кейс улетает. Вот и так нужно каждый каждый кейс прочекать протыкать. В итоге я узнал, что проблема решается очень просто. Для этого вам понадобится обязательно браузер Google Chrome, Opera, Firefox, Mozilla, Edge и Internet Explorer. Здесь не подойдут. Мы устанавливаем Google Chrome, если у вас его нету. Далее нам пригодится расширение. Заходим. в поиск, вбиваем Steam Inventory Helper, появляется сразу в первой строке Steam Inventory Helper Chrome Web Story, открываем здесь кнопочка установить и появляется запрос установить Steam Inventory Helper и разрешение которое необходимо для этого расширения. Просмотр и изменение ваших данных на посещаемых сайтах показывают уведомления, обмен данными с определенными сайтами. Нажимаем на кнопку «Установить расширение», она у нас белая. Ждем, когда все это дело произойдет. Вот, написано, что расширение установлено и здесь появился значочек, иконочка. Закрываем, нажимаем и здесь вот информация о том, какая версия и так далее. По сути, больше нам этого ничего не нужно. Открываем сообщество Steam, обновляем страницу. Мы обязательно в Steam должны зайти в Chrome, залогиниться под своим логином, паролем. И после обновления увидите, что появились новые кнопочки. Их можно убрать, воспользовавшись переключателем Steam Inventory Helper. Как видите, сразу исчезает. Но нам он сейчас нужен давайте начнем работу с расширением с кнопочки показать провайдера цен данная кнопка позволяет нам показать цены используя определенного провайдера все очень просто то есть вот видите да везде цены разнятся площадка steam нам предлагает вот такие цены их можно по сути оставить а можно просто скрыть и нажать кнопочку и весь список этот уйдет Дальше, что мы еще тут видим? Мы еще видим кнопку «Обновить», то есть обновляет инвентарь. Допустим, вы часть предметов продали, потом нажали «Обновить» и, соответственно, у вас количество страниц сократилось и объекты, проданные в инвентаре, у вас исчезли сразу же. Далее есть сортировка. Можно сортировать по цене. И одинаковые кейсы сгруппировались у нас. И это уже круто. Итак, идем дальше. Здесь мы можем нажать кнопку «Выбрать все». И тогда у нас выберутся все предметы, которые находятся на данной странице, на открытой. Видите, да? На предыдущей ничего не выбралось. И на следующей тоже ничего. Ну и появилась кнопка красненькая такая «Продать 25 предметов». Вот, но этого мы делать не будем. Мы, к примеру, хотим продать, ну пускай будет 5. 5 кейсов темных темных кейсов и так для этого мы нажимаем на кнопку выбрать предметы выбираем первый, второй, третий, четвертый, пятый. ну можно не обязательно так к примеру мы выберем как-то вот так вот у нас будет кейса да выбрали и вот здесь еще один выбрали мы можем нажать отмену то есть выбор отменится ну и можем просто, сделав вот такой выбор, нажать на кнопку продать 5 предметов. Открывается у нас такое окошко, ручная продажа, автопродажу мы не будем делать, здесь мы вводим нужную нам сумму, которую мы хотим получить, рубль 20, к примеру, жмем на подтверждение, соглашение подписки Steam, тролли и выставляем на продажу наши темные кейсы. Итак, здесь мы можем автоматически подтверждать в этом окне, а вверху Quick Sell All, если мы нажмем, то у нас все это будет последовательно подтверждаться на автоматике. То есть представьте, мы продаем там 100-200 предметов, чтобы каждый раз ОК не нажимать, мы нажимаем вот здесь Quick Sell All и все это на автоматике последовательно подтверждается. Справа мы видим то, что уже один предмет продан. То есть мы выставляли 5, а уже 4 осталось, потому что один мы подтвердили на продажу. Также отображается общая стоимость и стоимость без комиссий. Только, то есть сколько мы получим, заплатив за комиссию Steam-площадки. Ну и есть дополнительные кнопочки, которые особо-то нам не интересны. Итак, нажимаем кнопку «Quick Sell All». И пошла автоматическая продажа без подтверждения. Все это вот так отлично работает. Ну и соответственно, кейсы, которые у на нас улетели, они стали серыми. Мы обновляем страницу бадабом. И сейчас их уже тут не будет. Так, тут надо по имени. Ну вот, темный кейс, к примеру, да. Подтверждение того, что у нас были выставлены на торговую площадку предметы, мы можем нажать на вкладку Сообщества и здесь выбрать торговая площадка. Соответственно, лоты, которые у нас ожидаются, ну, которые мы хотим продать, они будут ожидать подтверждения. Опять же, нужно почитать правила Steam. Возможно, у вас такого не будет. Почему у меня подтверждения ожидаются? Потому что у меня, как видите. Очень много выставлено на продажу кейсов уже других 220, поэтому, возможно, нужны подтверждения. Ну и, соответственно, все это нужно подтверждать уже через ваш мобильный телефон. Вот. Также тут появляются, как видите, дополнительные кнопки, но, по сути, они для чего нам нужны. Допустим, мы хотим отменить продажу всех этих кейсов. Да? Мы выбираем вот так галочками либо можем тупо сейчас допустим сбросим здесь нажать вот так и сразу везде галочки простая, хоп отжать и все здесь получается мы нажимаем на корзинку удалить выбранные и все это дело отменяется у нас то есть вот так очень быстро можно отменить если мы решили все таки не продавать или там вдруг цена подлетела или наоборот цена стала еще ниже, а вы прям вот норовите прям сейчас все это дело продать. Также на этой странице вы сможете отменить выставленные лоты на продажу. Тут тоже у нас есть, смотрите, штучка под галочку, допустим, вы все хотите убрать, да, то, что есть на странице. Вы нажимаете галочку, выделяется, нажимаете на корзинку и происходит отмена. Отлично, да? Очень быстро происходит отмена. Не нужно убрать, убрать, убрать, убрать, убрать, убрать, убрать, убрать, убрать, убрать, нажимать. Вот так вот все очень просто и круто. Если, допустим, вы хотите уже убрать больше, то есть у меня здесь 10, да, стоит, можете нажать соточку, нажать сюда, соответственно, все или какие там у вас вещи будут, все 100 выделятся и вы также можете нажать на корзину и с продажи они снимутся. Вот такое удобное расширение у нас для Google Chrome. Единственное, что вы можете подумать, блин, а ведь меня могут взломать так, таким образом, может там разработчик-производитель этого расширения там хочет получить мои деньги мой инвентарь и так далее если вы реально так думаете то советую сразу же после того как вы воспользуетесь данным расширением перейти в настройки steam и соответственно здесь перейти к изменению пароля здесь соответственно вы можете с помощью мобильного аутентификатора steam изменить пароль либо по-другому ну что ж Пользуйтесь данной фичей. И я всех благодарю за внимание. С вами был Офисер. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, прожимать колокольчики и писать в комментариях о том, будете ли вы пользоваться данным приложением. Пишите, на что потратите появившееся свободное время. Всем спасибо за внимание и всем пока.